Владимир Владимирович, да. здравствуйте, пожалуйста, я с Порошенко вас соединю, хорошо? Да, да, да. Алло. Да, Владимир да, Ну, я вот еще раз посмотрел канал. Мне, конечно, очень приятно, что у нас Погребенский на канале такую роль занимает. Я доволен тем, что у нас таким образом освещено, что у нас нет против Ющенко. Значит, дружище мой, ситуация на канале просто неконтролируема блок на канале, за который ты лично отвечаешь. Лично ты. Я блок на давайте провали. убирать чертовой матери людей, которые звездочки. Тогда я буду отвечать, Пожалуйста, ты отвечаешь лично. И ты можешь в любое время вносить предложение об убирании звезд и об прочей хуйне. Они, блять у нас пока, э, лица канала, не больше и не меньше. Вот вам сверстали, дорогие мои, информационный блок, вот вы его читаете. Вам не нравится то, что читать? Пишите заявление идите нахер. Значит, я тебе еще раз говорю, так, ладно бы они сделали что-то там, вот там что-то нас не показывать. Просто неинтересно, бестолково, блядь, безумно. И неправильно сделано. Вот я не знаю, кто ездил, какой корреспондент ездил. Ездил я в Алексею Петровичу. Жевченко лично. Так, так он что он снял, блядь, и каким образом монтируется специальный. Он лично и где-то да. в Шевченко. Уехал, эти мадили куда-то в Мелитополь. Куда-то по своим делам. И я с ним борюсь на протяжении всего этого полгода. И, и если он.. Он уехал это нарушение политики. А потом нравится, милый мальчик, Давайте с ним работать дальше, он добрый и хороший. А потом начинаются разборки. И меня потом получается, что потом косвенно, я буду вас подставлять, и мне это не нужно. Что говорит добрый и хороший? Человек уехал, не выполнил распоряжение. Когда надо было готовить прямой эфир, он поехал в Мелитополь. Иди нахер, иди в Мелитополь и делай себе областное телевидение, посмотришь, где тебя возьмут. Если бы это были просто люди, которые пришли с улицы, 5 секунд бы я их не был, чертовой матери я бы выгнал бы. А мне, до, люди жопы, пришли. Они. мне От... до жопы, откуда От... они пришли? Да. До жопы. Понял? Я тебе, блядь, сейчас за частный дубль журналистов, блядь, за эти бабки, которые я не получаю. Если такая позиция, я... Считайте, что этот вопрос уже не стоит. Будут стоять нормальные люди, которые будут нормально освещать... Пожалуйста, моя бля, бля, программа, блядь, бля, так ее я не буду ставить в эфир. У меня нет программы ЧАС с Андреем Шевченко, понятно? У меня моя информационная программа на моем канале, за которую я плачу бабки, блядь. Бля. Это нет, я понимаю, платят, мразь, я... Че, это я понимаю. Я не понимаю, что. А нет, блядь, нет, нет, пазла не доказала в Донецке, я раком, блядь, по баррикадам лазил! Они что, охренели, что ли, блядь? Прям Шечеваненко, там, блядь, у нас главные, нахуй. Вы кого пярите, ебашу мать, блядь? Что, блядь, делается, блядь? Едет событие, так может ты вс проторвешься, а едет, блядь, Донецка, да не в Винницу. Я Мишеченко виноват только, блядь. Я... Да нет, в Поехать до нее да нет, дорогой я... мой. Потому что, блядь, если они звезды, так ты и есть там, блядь. Понимаешь? Да, это я, я понял. Это я понимаю, и я, значит, это моя вина. Я не я... я... знаю, куда я... Какая виновата нужна? Вот объясни мне. Я не знал. Просто, что Ты, не будет... знал, что съезд? Ты не знал, что в Донецке Ты не знал, что в едут люди? Четыре нонсы, Влад? Нет, когда аккредитовывались, я не знал, что будет все так хреново. Если бы я знал, я поехал...